На медне беседовали, о вере рассуждали, о наших христианских достоинствах. И вдруг, э, друг мой, брат надежный, ни в чем дурном не замечен, и говорит, не можем мы жить в благодати. Не умеем и не можем. Завсегда и все непременно мы благодатью законим, Не можем мы жить в свободе. Я, притух, попытался возразить. Как же? Мы ведь духовные, с сердцами плотяными, камни давно уже переплавили. И единственную заповедь Господа храним и почитаем и исполняем, и ею живем. И это и есть заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Любовь совокупность совершенства. Что ты, брат, распалился? Я как закон ведь во Христе новое творение и ничего не мыслим, кроме Христа и Его примера жизни и служения. Как и благословенный наш брат Павел говорит, для меня жизнь Христос, представляешь? Жизнь Христос. А для тебя, спросил я брата, и осекся. Вопрос еще до брата не долетел, а уже вернулся ко мне и вонзился прямо в сердце. А для тебя жизнь Христос? Стал думать. А тут опять святой апостол Павел приблизился и говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я с них. Почему я, что не так у меня. Жизнь моя не Христос, и даже страшно стало, во мне Христос не живет. Я, мое, живет, царствует, властвует, капризничает, ищет своего, и даже что греха таить, мыслит зло, и любит только себя. И, может быть, еще маломайски терпит тех, которые меня любят, до тех пор, пока они любят. А если что вдруг скажут или сделают не по-моему, так держись, страна, да, похолодел я. Утух, можно сказать. Начал Евангелие читать. «Жизнь Христа возникла передо мной. Я с ним, его учениками». Интересное дело. Просто класс. И вот момент. Отошли от Иисуса многие ученики. Осталось двенадцать. Господь ушедших не осуждает, никак не упрекает их. Он спрашивает у 12. «Не хотите ли вы это идти? Замер я. Аж сердце остановилось. «Я ведь к себе примеряю ситуацию. Как я реагирую на то, что некоторые отошли? Со Христом я?» Или сообразной ситуации подбираю себе соответствующее богословие, как Христос поступает. Или Если живет во мне Христос, тогда я поступаю, как Он поступал. Урок получил, зарубил себе на носу. Читай дальше. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждую в свою сторону и меня оставите одного. Я не один, потому что Отец со мной. Ничего себе! Все могут оставить, но Иисус спокоен и уверен, с Ним Отец. А со мной вырвался вопрос невольный. Отец, ты со мной? Христос, ты живешь во мне? Чуть-чуть стало проясняться, мысль возникла. Если Христос живет во мне, тогда я спокоен, даже если меня оставили все. Я спокоен, если все осуждают меня. Я спокоен, даже если меня ведут на распятие. И в таком покое я могу любить даже врагов. И если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».